Люди пересели домой и к этому были совершенно не готовы. Большинство сетевиков абсолютно были не готовы к тому, что они начнут работать из дома. Потому что атмосфера дома не всегда позволяет быть такой же эффективной, как, например, в офисе. Ну и, собственно говоря, навыков работы онлайн совершенно у большинства людей нет. Следующий момент некоторых людей попросили с работы и тех клиентов, которые у нас приобретали продукты, им стало просто не до нашего продукта, особенно если это парфюмерия, косметика, большинство людей просто стали меньше этим пользоваться. Остается вопрос, собственно говоря, как работать сейчас, что сейчас продвигать, какими методами двигаться и что осваивать. Меня зовут Зайцев Алексей, я 17 лет занимаюсь сетевым маркетингом. За это время мы, команда, пережили большое количество кризисов. И я хочу сказать, что ровно или поднимаясь, мы с них выходили. За это время я вырастил 250 лидеров, то есть это люди, которые в этой теме уже зарабатывают. Вот. И, в общем-то, многие из них очень хорошо себя чувствует и я надеюсь что смогу помочь и вам задача этого ролика поделиться информацией о том как можно перестроиться на работу в кризис как сделать так чтобы полученные знания с этого ролика вы могли превратить в то чтобы сохранить структуру и в то чтобы начать наращивать товарообороты и растить команду поехали значит первый момент проблемы дома то есть, люди, некоторые живут в маленькой однокомнатной квартире большой семьей, рядышком бегают маленькие дети, значит, у них абсолютно ничего не оборудовано для каких-то домашних вебинаров, вещаний, значит, каких-то встреч, да и, собственно говоря, как только выйдешь онлайн или на телефон, дети начинают вырывать трубку и придумывают все, чтобы нам абсолютно помешать работать. Точно так же делают остальные члены семьи, там, да, да, муж и другие родственники, какого они там присутствуют. Фишка в чем? Что, занимаясь бизнесом, мы эм, привыкли как-то так вот от этого быто прятаться. А когда мы засели дома, да, когда у нас нет возможности, скажем так, вообще выйти из дома, даже у некоторых нет возможности прийти в машину и поработать, да, то получается, что нам нужно научиться организовывать работу, особенно если вот такая ситуация случилась. Банальный пример. Если вы хотите выстроить сейчас бизнес, вам нужно научиться работать через прямые трансляции, через онлайн-встречи, да, когда вы можете проводить для своих партнеров 300 звонки, да, этой технологии тоже нужно научиться. Сейчас нужно научиться эффективно проводить встречи и мероприятия в Zoom, да, потому что это, скажем так, многосторонние видеозвонки, да, и это очень эффективная методика для того, чтобы влиять на людей. Значит, нужно организовать быть дома, то есть купите себе доску для того, чтобы на ней начать что-то рисовать. Один из примеров это, приобретите вот такую штуковину, это лампа, кольцевая лампа, в которой есть штатив для телефона. И с хорошего телефона вы сможете делать вещание. Даже вечером лампа подсвечивает лицо и совершенно доступно, комфортно, удобно мы с вами сможем делать видео встречи, видеоролики точно так же, как будто бы это днем. Но при этом наше лицо видно и мы можем более позитивно, скажем так, смотреться в кадре. Следующий момент. Оборудуйте как то вот фон ваш задний да потому что у многих людей это было совершенно необоротно ну, купите какой-то большой зеленый цветок да это не так уж сложно сейчас все равно можно это организовать вот либо кого-нибудь и утащите но по крайней мере это, это придумать можно следующий момент партнеры без чека э, начали смотреть по сторонам либо затихли это абсолютно нормально то есть э, давным-давно надо было перестраиваться на онлайн бизнес я хочу сказать что э, за время проживания в китае да я перестроился на работу онлайн и 95% в тот момент моих встреч проходило именно через трехсторонние звонки, то есть там было сложно использовать WhatsApp, я использовал другие э, способы связи трехсторонних звонков, но по крайней мере моя команда, да, мои новички могли использовать меня для трехсторонних звонков для того, чтобы я мог э, работать на организацию, работающую допустим в СНГ. И хочу сказать, что за три года, вот за появление этой методики э, мы полностью пересекли строились на онлайн и а сейчас сто процентов уже ведем бизнес онлайн клиенты привыкли заказывать продукт через интернет мои партнеры учатся использовать меня и видеосвязь для того чтобы растить свой бизнес и я хочу сказать что этой методики с удовольствием поделюсь нужно научиться использовать свои сильные стороны да то есть у вас есть сильные и слабые стороны безусловно мы можем работать в какое-то время, суток, да, например, и когда мы наиболее эффективны. Ну, например, наша сильная сторона это работать ночью. То есть, кто-то из вас сова. Ну, дождитесь, погодите, дети заснут и поработайте так, чтобы все вокруг спали. Да, может быть, мы в этот момент не в самом бодром состоянии, но вариантов либо нет, либо очень сложно их организовать. Я хочу сказать, что там, когда бегают рядышком детки, очень сложно организовать какую-то встречу, потому что ну, бывает некомфортно, если там кто-то слушает, особенно несерьезно относящийся э, к нашему бизнесу, то есть нам нужно использовать вот именно свои сильные стороны. Если вы хорошо умеете проводить личные встречи, вам нужно э, проводить их на как можно большее количество людей своей организации. Если вы хорошо делаете видеовещания, постарайтесь э, делать их так, чтобы на них собиралось как можно больше людей. А если э, у вас есть, там, допустим, слабые стороны, постарайтесь сделать так, чтобы э, кто-то с вашей команды их, например, заменил на их сильные чтобы вы могли в комплексно в команде работать безусловно знать свои сильные и слабые стороны может быть не всегда вы об этом даже задумывались но я собственно говоря, тогда приглашаю вас на личную консультацию у меня есть консультация на которой мы можем разобрать сильные и слабые стороны для того чтобы мы могли подобрать для вас во первых методику работы которая наиболее комфортно сейчас да и будет эффективно и собственно говоря убрать нивелировать вот эти недостатки к которым мы привыкли если будет интересно записаться на консультацию, внизу под роликом есть ссылочка, как это сделать. Потребители перестали ходить э, на склад. Ну, э, для начала хочу сказать так, что нужно изначально приобщать людей к тому, чтобы они э, покупали онлайн. То есть это сложнее, это неудобно, это нужно учить людей. Вот. Но сейчас это нужно сделать мгновенно. Сразу всех людей заводить на онлайн. Я хочу сказать, те, кто привык э, работать через онлайн, для них проблемы э, вот сейчас с появлением кризиса, скажем так, и не возникло. А те, кто приучил людей, э, скажем так, через сервисный центр обслуживаться, вот то у них как раз вопросы, особенно если это люди старшего поколения, а там, собственно говоря, вопросов все больше и больше. А для этого нужно научиться дружить с их родственниками, объяснять им, как сделать правильный заказ и так далее и так далее. Начните работать ночью, то есть обязательно выделите время там, на бизнес, допустим, три часа концентрированно, потому что если вы находитесь не в полной концентрации, то вы можете работать целый день и это будет неэффективно вообще. Ну, например, вы целый день пытаетесь там сделать какие-то голосовые сообщения кому-то что-то написать в чатах поработать при этом вот с 8 утра вы, до 11 вечера и дети и, и, и готовка там и супруг там и родители, может быть да или что-то еще то есть какие-то вот такие бытовые дела вы целый день занимаетесь делами там допустим там мужчина мужчина например да то то, то то жена там то родители или там студент да то есть много всяких дел отвлекающих а мы не можем заниматься бизнесом потому что у нас туда 3 минуты туда 3 минуты и мы находимся не в концентрации так вот лучше всего на 3 часа, там, на 2 часа, на 3 часа, кто может больше сконцентрироваться, ночью, например, да, и тотально заниматься только бизнесом, только консультациями, только встречами, только рекрутингом, только развитием бизнеса, больше вообще ничем. Тогда мы сможем конкретно сделать много работы для того, чтобы она принесла нам финансовые результаты и людей в команду. Если мы будем работать, в принципе, может быть по чуть-чуть, то, собственно говоря, результаты будут совершенно никакие. У большинства людей в сетевом маркетинге результаты ноль, потому что они занимаются этим бизнесом, ну так вот, позанимаюсь, получится, не получится. Сейчас я хочу сказать, если бы ваши близкие знали, да, что что вы занимаетесь этим бизнесом сетевым и при этом за несколько лет занятия этим бизнесом у вас доход 0 я говорю из стабильного дохода 0 и при этом у вас была возможность но ну, вы просто лодорничали то может быть вам бы собственно говоря могли бы многие близкие высказать я хочу сказать что мы затянули с тем чтобы преуспеть пора сконцентрироваться начать это делать Методы, допустим, позвонить человеку и пригласить его на личную встречу. Ну, некоторые люди особо влиятельные, они умудряются через видеосвязь сейчас также продолжать так прокачивать своих знакомых, убеждая их в том, что в сетевой маркетинг нужно вступать сейчас. Но я хочу сказать, что э, нужно насваивать методики, которые э, больше всего будут именно командные, да, и больше всего будут учить новичка работать максимально качественно как сетевику, но онлайн. То есть вот эти методики, которые сейчас рекламируются, различные там умные сайты, Сайты, когда, ну, грубо говоря, это выглядит примерно как чат-бот, человек попадает на сайт, ему задали вопрос, он ответил так или нет, ему предлагаются два варианта, так или нет, ему предлагается вариант, потом ему присылается презентация там или он открывается, и вот его ведут по определенным шагам. С одной стороны, это удобная штука, но тогда вопрос, где ценность сетевика, понимаете, зачем тогда сетевой компании мы, если вот всю работу делает умный сайт. Давайте вот не строить иллюзии, что бизнес за нас что то другой сделает. То есть умный сайт, это может быть помощник для того, чтобы отобрать людей, из интересующихся или нет к нам в команду, там, нашей деятельностью. Да, и уже на личную встречу нужно, допустим, на видеосвязь или на групповую какую-то встречу людей, позвать именно видеовстречу, да, и там проводить какую-то презентацию там, или, допустим, какую-то онлайн э, рекрутинговую беседу. Но для того, чтобы э, это делать, нужно научиться добывать людей в интернет. Причем э, добывать людей в интернет можно через список знакомых, раз. Второй момент, добывать можно через социальные сети, 2, То есть это э, через различные там ВКонтакте, там Фейсбук, Одноклассники и так далее. То есть этому нужно учиться. Вот. О методах, э, которые онлайн сейчас будут максимально работать, мы поговорим в следующем ролике, если вы подпишитесь там на колокольчик и нажмете на мой канал, да, то в следующих видео мы будем разбирать методы работы и то, что сейчас наиболее хорошо работает, и методики трехсторонних звонков и так далее, и так далее. То есть просто если вы ну, хотите себя прокачать, то постарайтесь быть на моем канале для того, чтобы я мог на вас позитивно влиять. У людей кончились деньги, безусловно. И от этого, ну, собственно говоря, никуда не денешься. Людей многих попросили с работы в конце марта уже, с апреля люди некоторые уже безработные, у них меньше денег для того, чтобы покупать какие-то продукты, ну, скажем так, там третьей необходимости. Безусловно, с этим, скажем так, ничего не поделаешь, то есть мы не можем предоставить людям работы для того, чтобы приобретать наш продукт, но мы можем предложить людям коммерческую деятельность, да, бизнес, на которой они могут перестроиться. И я хочу сказать, что некоторые перестроятся. Сейчас все больше и больше людей ищут себе возможности дополнительного заработка именно через интернет, именно работая дома, и мы можем им это предложить, если сами умеем, но если мы предлагаем им то, что не умеем сами, ну, как бы, ну, поймите правильно, то есть они посмотрят, э, чувствуют, система неживая и они будут оттуда мигрировать, потому что, ну, оно как-то совсем нелогично звучит, человек говорит про онлайн, а у него там э, на видео встрече два человека, ну, то есть как бы, ну, совершенно непонятно, да, поэтому очень важный момент – это когда мы можем предоставить человеку реально список инструментов, как работать онлайн, как зарабатывать онлайн, да. И при этом, если вы хотите перестроиться на методику поиска клиентов онлайн, что тоже очень важно, нужно научиться использовать свои сильные стороны для того, чтобы к вам клиенты были как входящий трафик. Потому что если мы этого не сделаем, то, скажем так, на клиентов влиять по телефону или там по, ви по видеосвязи становится все сложнее и сложнее, потому что они у нас не в доступе, да. А, и я хочу сказать, что сейчас особенно сложно тем а, компаниям, тем дистрибьюторам, у которых продукт, ну, скажем так, не очень яркий, да, то есть когда продукт а, не делает той работы, которую, а, ну, скажем так, за, за деньги, которые он стоит, а, он немножко, скажем так, больше доплачивают люди за наш сервис, да, а не за, скажем, качество продукта, то, а, конечно, таких продуктов будет покупать все меньше и меньше большинство людей будут уходить в рекрутинг в рекрутинг в рекрутинг потому что клиентов будет становиться в структуре все меньше и меньше ну в этом смысле никто не отменял выбор компании да и собственно говоря всегда можно пересмотреть свои взгляды и на, на свой бизнес да посмотреть себе что-то более более клиентоориентированное вот но скажем так строить бизнес сейчас нужно четко по-другому и давайте подведем итоги то есть Сейчас из-за того, что людям, у людей стало меньше денег, нам нужно научиться более качественно до них доносить информацию о продукте, о бизнесе. Бизнес сейчас будут слышать лучше, продукт будет слышать хуже, но все равно будут слышать. И наша задача научиться информацию про продукт доносить. Не научимся, будет маленькое количество клиентов. То есть, это не самый эффективный путь, я считаю, что в сетевом маркетинге наш путь – это создание клиентской сети, да, большой-большой сети, которая кормит э, нас, потому что клиенты довольны и тратят деньги на хороший продукт. Так вот, этим вещам нужно учиться, и нужно учиться очень быстро. Сейчас, вот просто золотое время для того, чтобы начать, начать учиться, и быстро перестроить свою методику, методику своей структуры, если она у вас есть, для того, чтобы можно было просто взлететь, потому что сейчас либо время вот такого быстрого спада по товарооборотам, по качеству людей в организации, да, по клиентам там, и так далее, по интересу людей к вашему бизнесу, либо время, когда вы можете прям взлететь и подняться. То есть сейчас такое прямо золотое-золотое время. Вот По-прежнему приглашаю вас на консультацию мы можем полностью разобрать ваш бизнес если вам будет это интересно ссылочка под видео а так в целом я хочу пригласить вас подписаться на мой канал поставить лайк если вам понравилось это видео и следить за всеми остальными моими публикациями потому что я с радостью поделюсь своим опытом потому что это не инфобизнес да мы можем с вами много перечислить фамилии сетевиков которые сейчас якобы сетевики но преподают онлайн тренинги. тренинге Вообще вот, как можно меньше старайтесь учиться у этих инфобизнесменов. Это вот... Треп-трепом, да, то есть очень много а, людей я знаю, которые полгода учатся каким-то там а, личному бренду, там так далее, так далее, так далее. Год прошел, сеть не построилась. Слушайте, ребята, вообще выключите нафиг себя с каналов этих инфобизнесменов. А, начните учиться только сетевому маркетингу, как увеличить товарооборот своей организации. Я очень надеюсь, что вам зайдут мои ролики, и вы будете каждый раз ставить класс и писать мне различные комментарии. Вот, до следующих встреч, мои дорогие друзья.